Казаков, устащи! Эх, эй, -э, говори, едет сотня казаков устащи! Перед ними офицерик молодой, молодой, Ведет сотню казаков за собой! Эй, эй, -э, говори, ведет сотню казаков за собой! Да, мосты, мосты, мосты, красавицы красавицы бросали нам цветы. Эй, Адам, -э -э, э -э, все красавицы бросали нам Адам, Целый дать самому не останется, половину мало, отдам ему весь, а сам как-нибудь с. Ибо добрый человек, я тебя награжу. Вот торба, ежели ее распахнешь, да скажешь, полезай в торбу. Все, чего пожелаешь, в торбу к тебе не полезет. Покой, и благодарим. Только-ка я торбу попробую. А ну полезай в торбу. Так. Одного гуся отдам зажарить, второго на водку променяю, а третьего за хлопки отдам. Глаза. То не птица, то оборотень злой. А где гнездо его? Вон! Оттуда из-за леса прилетает. Ну найду его, а тут разбойничать? Что ты? Что ты? Пропадешь! Двум смертям не бывать, одной не миновать! Три девятое царство, три десятое государство. Ну что ж, зайду царство государства. Угощайтесь, Ваше благородие. Чарка вина прибавит ума. А. Что это за дворец такой? И отчего он пустой стоит? Это а. служимый нечистая сила всех из дворца повыгнала. Каждую ночь прилетает. Прилетает? А, шумить, пляжить, Не дает спуску ни старому, ни малому. А царь от них казной откупился. А ты кто такой? Здравия желаю! Русский солдат в Но Ну говори, говори! Зачем пришел? Дозволь, Ваше Величество, из дворца твоего нечистую силу выгнать! Да ну! ни уж не побоишься. Русский солдат ни в воде не тонет, ни в огне не горит, Ваше Величество. Ну, ступай, ежели нечистую силу выгонишь, да жив останешься, я тебе отдам полцарства. Надо держать востро. Хватит, да что же А, ну-ка, ну-ка, давайте. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, вот так, вот, вот, вот, давайте, давайте, вот так. Эй, где наша не пропадала? Эй, Что там такое? Знакомый, нашел я тебя, злодей, лиходей. О, холод какой. Давай печку топить. Было бы чем брюхи набить. А ты что ж, за добычей летал? Да по дороге потерял. Ух! <двигает> была добыча. Ух! На да солдат оббил. А, -а, а, вот бы до него добраться и с ним посчитаться. Руки короткие. А? Турба! Это что же, выходит, мне пришел конец. Конец? В котел, значит. котел! Так, согласен. А как будете есть? С солью? Или без соли? Без соли, без соли. Не согласен. Давайте жребий кинем. Ежели Орел, так э, жрите бессоли. Вот так. Орел, Орел, полезай в котел. Эх, пропала моя головушка. Ну, чему быть, тому не миновать. А что это, по-вашему? Торба, Торба. А ну, полезай в Торбу. Не торопитесь, не торопитесь, всем места хватит. Соли не любите? Так я вам посолю. Ну вот, в тесноте, да не в обиде. Мечей, да мечей, Едет сотня казаков усачей. сачей, э ха -э -э -э, говори, Едет сотня казаков усачей. О, тюшки, Жив, так точно, и все нечистые тут. Ой! выпить но стопай стопай только торгу смотри не развязывай а то худо будет но стопай ай яй яй яй яй Ай-ай-ай-ай-ай. яй ай, ай, ай. Неужто здесь нечистые поместились? Эх. Придет солдат пол царства отдать. А жалко. Выпусти нас. Выпусти нас. Выпусти нас. А? Мы... Мы с солдатом разделаем. А, а, а, а сами нас-то от а дворца убежим. А -а -а. И никогда а -а -а. в него не вернемся. Выпущу-ка я их, и все царство при мне останется. Фу -фу -фу. Фу -фу -фу. Полезай в торбу! Эх ты, Ваше Величество! И вам туда же дорога. Проходили мы с победою мосты, да мосты, Все красавицы бросали нам цветы. Говори, все красавицы бросали нам цветы.